Ребятульки, решил скоптить мяско Вот, из дичи Короче А именно у нас получается Это бобрятина Вот, вот такие вот кусочки Короче, мои действия Сейчас варю полтора часа Примерно с солью, с перцем Потом достану это все дело Покажу вам Короче, друзья, 4 килограмма мяса. Вот здесь вот есть. Сейчас, короче, вот видите, я такую себе перечницу сделал. И сейчас, короче, сюда перца сыпем, короче. Примерно со столовую ложку где-то. Вот столько вот насыпаем. Все прям нормально. От души. Теперь все это чайником кипятка заливаем и ставим на газ плиту вариться. Будем в ведре варить. Все начинает закипать, все, ребятишки. Вот так. Как-то так Вот Начинает бурбулить. Сейчас, ребятишки, сюда еще водички Залью Примерно вот, вот столько Чтоб мяско скрылось И все Этот запах дикого мяса Обалденный, ребятки Че, ребятки, сварилось мяско у меня, короче вот бульончик такой, классный, с таким это, осадочком, мяско прямо это. Ну классно, жирный, бобрячий, короче, супчик. Сейчас хлебушком буду, мяско буду сейчас развешивать. Короче, ребятулечки, по непредвиденным обстоятельствам я передумал, короче, коптить бобрятину. Сварил, короче, полтора часа, варил вот это все мясо. Короче, вывешивать начинаю на крючке, а оно вот так все отваливается. Короче, ребятки, полтора часа это сильно дохера. Видите, мясо переварилось, оно стало очень мягким. М -м -м. но очень вкусно, ребятки. Вот, видите, все отваливается. Ну, короче, посовещались и решили просто так съесть его. В подлюбчиках. Ставьте лайки. Подписывайся на канал.